Меня зовут Тихон Виталий и в этом видео будет небольшой обзор и распаковка нового инструмента, который я недавно приобрел. Вот здесь вот три коробочки, здесь у нас инструмент ручной, там струбцины, шпателя, всякая мелочевка и вот две коробки с электроинструментом. Пока что вот эту коробочку я оставлю в сторону, она будет в другом обзоре, а сегодня займемся вот этой коробкой. Недавно я приобрел себе аппарат для безвоздушного нанесения шпаклевки и краски ASPRO 6000. Попробовал я его на одном объекте, испытал и понял, что мне необходим еще дополнительно какой-нибудь маленький аппарат для каких-то небольших работ, покраски. Вот. И решил приобрести себе аппарат ASPRO 2100 е вот он здесь находится в этой коробке. Сейчас распакуем коробку и посмотрим, что у нас внутри. Покупал я данный аппарат на сайте окраска рф Данная компания занимается продажей и поставкой оборудования для безвоздушного нанесения шпаклевок и красок. Как от бытовых моделей, так и до промышленных. Также есть большой ассортимент различных инструментов, шпателя, ходули, в общем много чего интересного. Также продают это все по доступным ценам. Кому нужна информация о ценах, о ассортименте, я в описании под видео оставлю ссылку. Так, Сейчас мы откроем коробочку. Так, что у нас здесь внутри? Ну, начнем с того, что здесь руководство по использованию, инструкция. Также дальше идет вот такой вот удлинитель небольшой. Так. Здесь пенопласт такой, упаковано все это. Идут ключи для подсоединения подключение шлангов также идет смазка и два э, этих сопла 513 и 515 так, пока что их в сторону так ну и сам аппарат здесь упакована пленку так сперва сейчас достану вот Дренажные шланги. Дренажный шланг и шланг для забора материала. И сам аппарат. Вот такая вот машинка. ASPRO 2100E. Буковка Е означает, что данный аппарат имеет электронный контроль давления. Здесь вот такой блочок имеется экран, на котором высвечивается давление. Здесь вот регулировочный винт, повышение, понижение давления. Данная функция позволяет электронно контролировать давление при подаче материала, тем самым у нас материал равномерно наносится на поверхность. Нет никаких скачков, плевков, то есть все четко, нормально работает. Так, также в комплекте идет вот такая вот коробка. В ней находится пистолет, вот такой вот пистолет, соплодержатель и сопло 517. И еще шланг 15 метров длиной для подачи материала в пистолет. Сейчас протестируем аппарат, подключим все шланги, пистолет. И попробуем его в работе. Сперва нам необходимо подключить шланги для подачи материала, для забора его из емкости. И шланг для дренажа, для прокачки системы. Так, сейчас его поставим вот таким вот образом, чтобы удобно было подсоединять. Сюда у нас подключается шланг для подачи материала. Здесь у нас стоит поршень. Вот. имеется здесь кольцо уплотнительное не потеряйте его так устанавливается уплотнительное кольцо затем вставляется шланг аккуратно вставляем так и закручиваем вот таким вот образом Так шланг подачи материала мы подключили. Теперь необходимо подключить дренажный шланг. Он подключается вот здесь вот снизу. Сейчас уберем провод, чтобы он нам не мешал. Вот здесь вот снизу имеется отверстие, куда мы подключаем дренажный шланг. Данный аппарат работает от сети 220 вольт, мощность его 900 ватт, производительность 2,1 литра в минуту, максимальное давление 200 бар. Вес данного аппарата 20 килограмм. Ну, один человек вполне справляется с транспортировкой, не сильно тяжелый аппарат. Максимальная длина шланга, которую к нему можно подключить, 30 метров. Конструкция аппарата очень простая. Здесь у нас находится двигатель мощности 900 Вт, здесь поршень, который качает материал, здесь система электронного управления давлением. Также вот здесь вот находится фильтр для того, чтобы фильтровать материал, вот сетчатый фильтр. Также дополнительно фильтр еще устанавливается в ручке пистолета. Вот. Сюда подключается шланг. Здесь вот я уже подсоединил шланг для подачи материала и дренаж для прокачки системы. Вот. Ну, в принципе, все. Сам аппарат подключается к сети 220 вольт. Здесь вот имеется электронное табло, на котором показывается давление. Здесь вот регулировочный винт давления понижаем, повышаем. Вот, в принципе, все очень простая конструкция, вот, надежная. Здесь единственное, что необходимо обслуживать, это вот поршень. Со временем менять уплотнительные кольца, двигатель, он, в принципе, прослужит очень-очень долго. Шланги подачи дренажа подключили, теперь подключим пистолет. Сейчас скроем шланг. Шланг у нас 15 метров длиной. Вот здесь вот имеется штуцер, куда мы подключаем шланг. А на другой конец шланга подключаем пистолет. Ну вот в принципе и все. Аппарат в сборе. Установили все шланги, подключили пистолет и теперь его будем сейчас проверять. Будем его тестить на воде, так как еще у нас объект не готов. Идет монтаж гипсокартона. Чуть позже уже будет видео о покраске данного помещения. Вот, но это будет немножко позже, а сейчас нам необходимо проверить, поэтому прокачаем его на воде. Подключили аппарат к сети, приготовили емкость с водой и перед началом работы его необходимо смазать. Смазать поршень, чтобы уплотнение у нас как можно дольше работало, чтобы не было износа. Вот перед каждой работой необходимо смазывать поршень и также во время работы, во время длительной работы. Вот имеется специальное масло и смазываем поршень. Смазали поршень, теперь берем емкость с материалом, опускаем шланги для подачи и дренаж, включаем аппарат, у нас загорается табло, Опускаем вот этот тумблер вот в такое положение, это у нас прокачка системы, и подаем небольшое давление. Вот аппарат у нас заработал, сейчас он прокачивает систему. Ждем пока отсюда выйдет весь воздух и пойдет вода. Вот как видно пошла вода, значит система у нас полностью прокачалась. Убрали весь воздух. Так, теперь берем пистолет, убираем сопло-держатель, Переключаем тумблер. Положение подачи материала в шланг. Также включаем давление. И нажимаем на курок. Ждем до тех пор, пока здесь также не пойдет материал. Вот как видно, у нас материал пошел. Я убрал курок, и у нас э, в шлангах создалось давление. Вот здесь вот показывается какое сейчас давление. Вот сейчас увеличиваю и еще больше. Вот еще больше набралось давление. Поставил я сопло на пистолет и теперь аппарат готов к работе. Сейчас мы его попробуем на куске гипсокартона. аппарат все он нормально работает материал прокачивает давление держит все нормально в следующем видео я покажу уже как мы им будем красить сейчас мы готовим объект здесь также будем использовать для шпаклевки аппарат аспро 6000 также покажу как он в работе и уже красить будем вот этим вот малышом кому информация была полезна ставим палец вверх подписываемся на канал Пишем внизу комментарии. Всем пока.